Мы попробуем измерить распределение температурного поля и распределение тел, тепловых потоков, значит, э, в процессе резания. Так. Да. Так. Значит, мы используем, э, это называется, инфракрасный пирометр. Да. пирометр. Так. Значит. Да. Значит, что мы должны сделать? Сейчас мы включаем станок, протачиваем заготовку, да? На очень, маленькой, и на очень маленьких сначала режимах. И после этого измеряем температуру. Ну, где успеем, как она это. Сейчас у нас температура известна. Исходная температура. 25 25,6. 25. Резца температура. Такая же. Так, э, корпус останков, это как его, передние бабки. 25,5. Так, ну что, так, be careful. за ресам казнуться. Пока еще ничего. Обновляем. Фиксирую 0 ,05. и устанавливаю цена деления 5 соток. Я устанавливаю 20 делений. Это будет 20 умноженное на 0,05 только 100. Правильно? 100. То есть будет единичка. Один миллиметр. Материал жесткий. Сколько на заготовке? Двадцать девять. 29. Резец уже это уже остыл, да? Ну да, 26. Так, вот можешь сверху даже это подойти, вот так, это, попробовать сверху на, это, на, на резце померить. но ну, уже, наверное, на это. На заготовке. Вот, и на вершинке резца. Чем ближе к вершине резца, тем выше температура. Правильно? Так, может даже отвести, это, это расплывается пятно. Так. Давайте еще раз. Агазий, бикеров. Вот видите, заготовка 25. 25. Исходная по заготовке, вот поэтому 25 двадцать три двадцать три двадцать четыре двадцать три двадцать пять двадцать пять да где в зоне резания двадцать пять на резце 28, так. ну давайте еще, еще попробуем померить, так, так, я так.